Лайк телефон лежит здесь. Привет, чудесные! Меня зовут Алёна Ивона и сегодня я расскажу вам, как я веду ежедневник по gatedly-системе. Книгу Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок» вы, наверное, уже знаете, рассмотрите это видео. Я уже снимала на эту тему видео, но м -м, мне кажется, я уже переросла ту информацию и хочу поделиться с вами более новой, более усовершенствованной формой ведения этого ежедневника по этой системе. Мой ежедневник, который я веду, стараюсь то есть научиться вести по системе Getting Things Done выглядит таким образом. Заказывала я его на Aliexpress, ничего особенного в нем нет. Я привержена того, что для начала нужно научиться пользоваться какой-нибудь более дешевой вещью в данном случае ежедневником, а потом если у тебя уже хорошо все получается и ты понимаешь, что тебе действительно такой ежедневник нужен, то покупаешь более дорогую, более совершенствованную, более модную и стильную вещь. Итак, самое основное, что нужно сделать, нет, даже не основное, самое интересное, что нужно сделать для того, чтобы начать вести ежедневник по системе Getting Things Done, это выписать огромное количество информации, у вас сохранилась, собралась в течение энного количества времени. Мои инбоксы, где у меня обычно собирается информация, это ежедневник, это компьютер, в Инстаграме сохраненные посты, например. Потом ВКонтакте я отправляю самой себе личные сообщения с интересной для меня информацией. Также я их в Телеграме отправляю для себя интересную информацию, более избранное. В книгах, если есть какая-нибудь интересная книга с нужной для вас информацией но она не выписана, не собрана, и вы ее не можете применить, то тоже ее берете и собираете в один большой формат. А еще, куда я собираю информацию, это мои заметки. Google Keeps и Google Docs. Еще, куда э, стоит обратить внимание, это в папку Downloads в вашем телефоне, потому что очень часто кто-то предлагает скачать какой-нибудь бесплатный PDF-файл с полезной для вас информацией, с нужной для вас информацией, в моем случае, по крайней мере так бывает, и она у меня есть в телефоне, но я ее никак не использую, потому что я не забываю, она не мелькает у меня перед глазами. В этом-то и смысл э, первого шага Getting Things Done, чтобы выписать все и вспомнить о, о своих идеях, о своих замыслах, о своих побуждениях в чем-то. Может быть, почему-то хотели научиться, но забыли об этом. Далее, после того, как вы выписали все входящие данные, после того, как вы составили огромный перечень, список ваших идей, задумок и тому подобное, вам следует... Каждый из этих пунктов расписать на маленькие шажочки, на маленькие мизерные шажочки. Если вы хотите заниматься йогой, первое, посмотреть огромное количество видео на ютубе и выбрать для меня максимально подходящее видео, по которым я буду точно заниматься. Второе, выбрать день, когда. Ты будешь это, этим заниматься. Третье, а, собрать одежду, положить ее в отдельную стопочку, которую ты сразу же наденешь, как только поймешь, что пришло время заниматься йогой. И так далее. Во всем, абсолютно все пункты нужно расписать на маленькие шажки. В книге это объясняется тем, что наш мозг сопротивляется а, к началу действия, если ему непонятны самые маленькие шажки, что нужно сделать. Надеюсь, вы поняли, я не буду <свят> разглагольствовать на эту тему. В общем, это необходимо. А, как говорится, хочешь есть слона, ешь его маленькими кусочками. Вот. Следующее, что я для себя сделала, это выделила для себя категории, которые у меня будут существовать и которые я знаю в будущем будут постепенно обновляться более новой, более свежей информацией, то есть они никогда не будут пустовать. Ну по крайней мере у меня так категории, которые я для себя выделила вот тут у меня есть стикеры я ими выделила категории это категория купить Сюда я записываю вещи, которые я хочу купить в будущем и чтобы об этом не забыть я пишу туда информацию. Категория ПК, то есть дела, которые я хочу сделать на компьютере и нигде в другом месте я не могу это сделать. Категория Телефон, это та информация, которую я могу, та информация, те дела, те заметки и тому подобное, которые я могу сделать на телефоне. Далее у меня есть категория Активность, то есть дела, которые требуют э, для их реализации моей, моей физической активности, то есть мне для этого нужно встать, что-то взять, что-то положить, что-то убрать, что-то переместить, расхламление, например, и тому подобное, это я внесла в физическую активность. И еще у меня есть категория входящие. Сюда я написала список мест, откуда мне нужно периодически собирать информацию. Getting Things Done рекомендуется каждую неделю опустошать эти пункты из категории входящие Мне это неудобно, я обновляю эту информацию периодически по настроению. После этого я выделила для себя категории и начала переписывать уже свои маленькие шажочки на эти категории возьмем опять же этот пример с йогой первый шаг это найти огромное количество видео на тему связанную с йогой вы анализируете как вы будете это делать либо вы будете делать это на компьютере либо вы будете лежать на диване и смотреть на телефоне это видео в общем как вы обычно Просматриваете видео, вы э, решаете для себя и записываете в нужную категорию. Второй шаг это собрать одежду. Это уже физическая активность. Чем эти категории удобны в моем случае? Это тем, что я смотрю на эти категории и думаю: так, на что у меня сейчас есть настроение, хочу ли я посидеть в телефоне, хочу ли я посидеть за компьютером, хочу ли я подвигаться, хочу ли я пописать от руки. Решив, что я например хочу сегодня, сейчас прям в данный момент пописать от руки, я беру, открываю эту категорию и смотрю, что мне, какие у меня есть планы на эту категорию и начинаю. Их потихонечку решать для себя. Видите, у меня тут уже вычеркнуто. А, да, у многих, наверное, будет еще категория встречи, если у вас есть какие-либо встречи. Поездки, например, тоже можете создать категорию. В общем, анализируйте, что вы делаете в обычной жизни. И самое основное, что я вам рекомендую еще завести в ежедневнике, это в самом начале несколько листов может быть, даже лучше 10 листов. Оставьте свободными. Это будет вашим инбоксом, которым вы в последующие дни, в последующее время будете записывать новые поступившие для вас идеи. Их э, потом вы будете распределять по категориям, когда распишите по шагам. И все. На этом система Getting Things Done заканчивается. В моем случае это версия для начинающих, для чайников. Надеюсь, вам понравилось это видео. Сходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!